Лер, а могла бы, пожалуйста, поделиться двумя отзывами по продукции, то есть результаты, да, которые были? Понятно, таких результатов у тебя много. То есть, возможно, свои, возможно, с командой партнеров. Вот Буквально два угу. только. А, ну, первое, это, конечно, гели. Вообще, я считаю, бомба-ракета ага, продукты. Ага. У меня есть врач, который пришел... В компанию, в, ко мне в команду, именно после того, как она решила проблему кокс-артроза, mm -hmm. то есть когда она практически не ходила. да mm -hmm. И мы когда-то первый раз поехали на какое-то корпоративное мероприятие. Я помню, она выглядела как mm -hmm. бабушка, которая практически с нами не могла даже по Одессе mm -hmm. походить, мы ее на лавке оставили Люду Решту. Mm -hmm. То есть, сейчас, когда мы я вижу Люду Решту бегающую, yeah. это, это благодаря mm -hmm. Фриде. Ну, на сцене вчера она танцевала прикольно да, да, да, да. да <круто, круто>, Вот круто. поэтому она пришла потом в бизнес после mm -hmm. продукта. И мой, наверное, один из любимых продуктов это щетка Сайдгард. В свое время она мне дала возможность отказаться от мезотерапии mm -hmm, да, mm -hmm. и привести свое лицо в порядок именно вот такими mm -hmm. естественными способами. Mm -hmm. И вот последний раз я была у косметолога и она мне сказала, что у вас, как на украинском, лицо не торка, не, не, торка не косметологом, ну, не зипсовано, mm -hmm, да, mm -hmm, не испорчено mm -hmm. косметологом. И это все mm -hmm. благодаря аппаратам супер, нашим. Супер, Лер. Спасибо большое. Многим будет, уверен, полезно. Друзья, и важно понимать, что ваше здоровье, ваше хорошее самочувствие зависит от разных факторов. То есть не стоит надеяться, что вот качественная продукция из Германии, компании LR сделает вас там, здоровым, счастливым, да, если вы не будете системно подходить к своему здоровью. То есть это не таблетка волшебная, не панацея. И обязательно проконсультируйтесь перед приемом с тем человеком, который показал вам это видео. Если есть интерес покупать по оптовой цене со скидкой, также задайте вопросу, вопросы человеку, который показал вам это видео. Если нашли каким-то образом видео самостоятельно, можете задать вопросы мне. В описании под этим видео будут мои контакты. И также, если такой формат видео он вам полезен, то обязательно подпишитесь на мой канал. Дальше такая рубрика будет продолжаться. И желаю здоровья, до встречи в следующих видео.